Так, я дождался, когда придет он. Он приперся. Да неужели? Да. Подожди, ну, не ты меня нет, не себя. спрашивай, где маска. У меня другая маска. Сейчас подожди, подожди. води... Два, давай немного. Неужели я, я тебя... Достал? От маска у меня другая вот. Итак, амбиту ну, сила тигра. тигра. Ты не видишь ничего? Ну я вижу дом агрессов. Я тоже вижу. Ты видишь эту метку? Я был прав. Я был прав. Я был прав. Я Ты был видишь прав. эту метку? Тихо-тихо. Тихо-тихо. Там тихо. Алис. Там, там, там Габриэль в окне. Тихо-тихо. Нам надо зайти. Они видят эти метки, но... Какие тихо метки? Тихо. Я здесь не понимаю, что они Вот эта метка, это... Подожди, вода. Мы дождались молчания. Ты что думаешь, Тихо. он это, это злодей, да? У тебя есть аргументы? Что мне аргументы, где нет аргументов? Какие аргументы? Не, в зоне доступа. Не, в не Мы Мы... Ой. У меня ну, уже крыша едет. Я бы здесь я включу заклинание, чтобы нас не слышали пока что. Агрысты должны спать, но я не уверен. Видишь эти фиолетовые флажки? Это сила тигра. Это метка, где находится. Слушай, ты переключайся, чтобы ай ай Сейчас сидит. На мне маска, меня не слышит, не видит. А, блин, я переходим, же забуду, не что Переходим, переходим, тебя... а, Тихо, здесь а! есть кто-то? Нет-нет-нет, быстрей, быстрей, быстрей. А, здесь, здесь метка. Что за? Что за? Здесь, мне кажется, или здесь? Нас Че? подставили, что-то Нет, метка там. Подожди. Стой, ничего что? понять не могу. Я тоже. Заметка. Это подожди, Может... я сейчас с предметами свяжусь. А. Это какие-то клетки. Опа! Смотри. Стой! Так. Какие вы голодные все, я вас покормлю потом. Тут. Так, а давай. Я Давай Руара себе сказали. заберу пока, так. что прячешься. Ладно. Что, у тебя все равно для моего места шкатулки нету? Я за ним позабочусь. Карапас у кого-то, пчела у кого-то, Баникс. Баникс у кого-то, ты... Баникс, да, я знаю, у кого. Слушай, это тебя не смущает? Ну, стой, погоди, это место, она мне знакомая. И павлин у меня. Это вся шкатулка? Да. подаю. А, и... Стой, тебе не... мне это место знакомое. Феликс. Не знаю. Так, сматываемся. А, Феликс, стой. Тихо, тихо, стой. Ты помнишь память сериал? Я вспоминаю. Я сюда пробрался и случайно наступил сюда и туда. И Феликс всё равно меня а, тихо, тихо, тихо, тихо. Приходим сюда. Аккуратно. Еще флаг. Мари, смотри, смотри. Там что-то есть. Тихо. Что за этим? Подожди. Где Габриэль? Мне кажется, а? это комната. Тих, тих, тих, тих. Тихо, тихо, тихо. Где Габриэль? Там Алиса. Они общаются. Быстро проходим. Мы проходим. проходим. За флаг, за флаг. Быстрее, быстрее, быстрее. Больше. Флагов... Погоди. Флаг... Тут много флагов. Какой именно? Я не понимаю. Так, может... Тут многовато слугов. Так и я про это. Danceford. В этой комнате мы с тобой одни. Да. Подожди, с тобой. Может, а что-то? Ищи okay. что-нибудь. Ну, главное, поменьше шума создавать. Тихо-тихо-тихо. От ванны нет ключа. Заберем вот эту мышку. Думаешь, что Мышкой откроем. А! А! а? Стой! А да да стой! Балбес! О! <сícoughs> Тут... Тут... Тут есть лед. Заберу его. Нужно так, выходим. Может быть, потайники? Смотри, все. Тихо. Так, понажимаем, понажимаем. Может, где-то в книжках. Я помню, здесь один раз Марина с каким-то дедом, дедом фильмы не лепила. Может быть, здесь остав... она оставила в час своей дочери. Стой! Я нашел, нашел. Чё ты, ты нашел? Вот здесь, этот, сынок. Ну, Чё вот там было? Камин был. Кам... Погоди, я Камин Павлина разум... Но у меня Фиона. настоящий. Фиона. Это Фионы. Это... Да. Ой, это. Я знаю владельца камня. Этого камня чудес. Не нам... Знаешь, кто владельца этого камня? Не надо. Не ну, Тебе память, за труд. Тихо. Тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Они, видимо, общаются а. со своим сегодням, что поняли. Сматываемся. Ой. Сперва Тут ай, сам исчезнет, ай, ай. когда трансформируется. А кто искал это все? вот. Подожди. Ну все это. Кого все именно? Ну, кто использовал камень Тигра? Тигра, да. Один человек, а чё? Один человек. Мистер Бак? Да. И он сейчас находится в трансформации, да? Ну. Блин, глаза жгут. Немного, ладно. ⁇ -мо ⁇ это что такое? Что? Что это? Мне кажется, или она стала больше. Кто? Или? Эта штука. Защита. Плохо. Эм, Ой. Вот это. У вас аргументы всяческие? есть? Нету. Эм, я тебе... Ты что мне рот на замок делаешь? Тебе рот Пойдем. на замок. Ч ⁇ мне рот закрываешь? Мы по это, по делам. Сейчас а зайду с другой стороны. Ты не надо, я уже открыл. Ты пишешь, как ты сделал. Просто все он тянулся. Ну слушай, а что так раньше нельзя было сделать? А? Так, это надо отправить в свои временность, в то, в котором а оно я было. Дайди. Гарри, ясно, чтобы не погасло. Оно сейчас отправится в свою... Я посмотрел уже, проанализировал. Да. Теперь, так. стой. Орико. Дусу. Так, выберем силу. Yeah. Mm. А, мне пришлось использовать сразу две силы. Так можно я его оставлю себе? О, мне не нужен таймер. Дрес... А, маска, маска, маска, маска, маска. Су. Слышишь, этот. Mm. А, важно я оставлю его у себя. Оставь. Матри. Yeah, ну, неужели это наступило? Положишь в шкатулку и сейчас потеряешь. Нет. Он есть. Если ты положишь... Это Что? другой. Зачем тебе еще один? И это... Это из другого времени. Надо их отправлять. Давай, я буду их уничтожать. Ари, хари ясно, чтобы не погасло. файер. Всё, я помню, что они сгорели. Призвать талисман. Так, все, я призвал. Малыш, солнышко, Смотри. Ровочек. тебя наконец-то освободили. Смотри. Я рад, это очень сильно, да. Так, вот это забери. Я тут тоже сопер у кого-то. Смотри, вся шкатулка у меня. Mm. Ну, ну да, вся. Ну, не считаю некоторые конечно здесь. Так. Шоп. Разве Так, мы это прячем. Короче, предлагаю что-то уже начинать действовать. Да, начнем. Как минимум, ты не думаешь, что, что может надо попасть как-то в подземное царство? Или на Олимп, потому что вряд ли он сюда спустится. Есть Он, бы. он а по что? Царстве, да? А что, если мы как-нибудь попадем на Олимп и включим силы богам? Ну, тогда боги смогут прийти. Да. Но есть... Я знаю. Я тебе как раз только что хотела это предложить, но я хотела предложить просто отправиться и с ним сражаться. Ну, тебе типа, у меня идея. Короче. Ты думаешь, мы будем богом, который я ла сила к вами. Поэтому, прихвати завтра с собой шкатулку. Ты хочешь сказать, что мы с помощью всех к вами победим его? Да. не кажется, что Бог, как бы, ну не знаю. Ты слышал, сказал, когда приезжали первый раз, я слышала, потому что меня Феликс тогда заставил наблюдать, то, что Вами это даже, можно сказать, божество и есть. То есть это и есть боги. Только припечатаны камнем чудес. То есть, если, допустим, у Тики есть сила созидания, то бог не может использовать супершанс, потому что она есть сила. Кстати, и тики. я тут кейсичек твой нашел. Что за кейс? А, пароль один, один, один, один. Там у тебя все талисманы, созданные клевером. Хорошо. Так. Их уничтожать я не буду. Для кого кв... Я их просто закачай сел. Ладно, мне нужно пойти смотреть заклинание, чтобы открыть портал на лин. Так я пойду. Посижу. Но для этого мне придется использовать кое-какую другую магию. некоторые пользуюсь я обычно. Пожалуйста. Так что завтра прихватишь одну коробочку с собой. Хорошо?